Всем привет! Вы на канале Хаос. Сегодня мы посмотрим на градирни Хабаровской ТЭЦ-1 с высоты птичьего полета. Тама ТЭЦ введена в эксплуатацию в далеком 1954 году, а последний паровой котел был установлен в декабре 1973 года. Пролетаем над Хабаровской производственно-ремонтной компанией. Она основана в вот 1975 году. В настоящее время на предприятии работает более 300 человек. Компания производит ремонт оборудования на электростанциях, изготавливает запасные части тепломеханического и другого оборудования, производит стальное, чугунное и цветное литье. Сейчас станция обеспечивает электрической и тепловой энергией индустриальные и центральные районы города. Первые четыре градирни начали действовать поочередно с 1960 по 1972 год. Пятая градирня находится в эксплуатации с 1975 года. В 2019 году она была реконструирована. Заменена деревянная обшивка градирни на современную алюминиевую, а также заменены блоки оросителей. На этом все. Надеемся, что данное видео вам понравилось. До новых встреч.